Сколько людей из вашего окружения когда-либо пробовали себя в сетевом? Ну и как? Все много заработали? Нет. Но значит ли это, что здесь нет денег или невозможно их заработать? Тоже нет. Нет. Именно потому, что большинство приходящих в сетевой бизнес людей бросают, не начав зарабатывать хотя бы пару сотен долларов, а иногда и вообще не начав ничего делать, кроме как оповестить пару знакомых о том, что скоро станут миллионерами. В обществе сложилось мнение, что в этом бизнесе невозможно зарабатывать. Но это ведь неправда? правда? Если кандидат говорит вам, что в вашей компании невозможно заработать денег, например, «здесь нет денег» или «мне кажется, что на этом никто не зарабатывает», это в некотором смысле звучит как вызов. Поэтому для начала нужно использовать парафраз. То есть вы считаете, что на этом никто не зарабатывает. Повторяем его слова. Ждем подтверждения. Да. Скажите, пожалуйста, почему вы так считаете? Очень важно понять, откуда у кандидата такое убеждение. Может быть, он что-то слышал о бизнесе, его знакомые не смогли заработать, или он сам. Если он что-то слышал, можно спросить: уверен ли он, что слухом можно доверять? Или всегда ли он верит слухам? Если его знакомые не смогли, можно спросить: считает ли он этих людей эталоном, образцом для подражания, и все ли ему дается в этой жизни безупречно? И, наконец, если он сам работал и не вышел на доход, можно поинтересоваться, какие действия он совершал, чтобы начать зарабатывать, в каком количестве, как долго и насколько профессионально, в конце концов. Каждый, кто не начал зарабатывать в МЛМ, что-то сделал не так, ведь это не какая-то лотерея, это управляемый бизнес. Главное, к чему мы должны подвести кандидата, это знание. Я знаю, что в этом бизнесе есть деньги, и их можно зарабатывать. Не верю, не убежден, не считаю, не думаю, а знаю, в этом бизнесе есть деньги. И далее мы должны продемонстрировать их кандидату. Я точно знаю, что в этом бизнесе есть деньги. Скажи, пожалуйста, как я могу тебе это продемонстрировать, чтобы тебя убедить? Что станет для тебя весовым аргументом? Пусть кандидат сам скажет вам, что способно его убедить. Если он колеблется, модно, можно предложить ему варианты. Я могу показать тебе примеры доходов партнеров в нашей команде или компании, счеты по маркетинг-плану, смс из банка, свой кабинет партнера, может быть, социальные сети партнеров с фотографиями из путешествий, познакомить с наставником, партнером, у которого этот бизнес является основным, например, если вы еще новичок и так далее. Кандидат сам скажет, какой аргумент его убедит, а вам останется просто его продемонстрировать и закрыть сделку. В описании под этим видео я даю ссылку на бесплатный мини-курс по ответам на возражения. Не нужно ничего заполнять и подписываться на рассылки. Можно просто перейти по ссылке в описании и смотреть. Ставьте большие пальцы вверх, чтобы для вас в этом бизнесе всегда были деньги. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с убеждением, что в сетевом нельзя заработать. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео.